Здравствуйте. Вот тут я решила недавно дом себе построить. Вот. Никогда не думала, что можно зимой закрутить, ну, сделать фундамент под легкий дом. Вот. Закрутила в итоге винтовые сваи, так так хорошо, все ровно. Дом быстро ребята отстроили, каркасник мне. Вот. Обратилась в компанию, дело сваи. Такие хорошие ребята ответственные. Там у них ООО, организация, это вот, там директор Антон Владимирович Раздухов. Вот такие все ребята хорошие. Васька там все ответственно делают. Такие вот все вот пока не сделают, до конца борются. Вот качество на высоте. Парни-то видно квалифицированные. Так удивилась, там такой Данилка есть с Махонькой. Молодой, шустрый. Да чего, шустрый, все умеет варит. Ну, блядь, такой псих, блядь, сука. Во, так и нарувит кому-нибудь с локотка, блядь, умотать, блядь, такой шакал.